Всем привет, ребята, с вами Антон Савинов, вы попали на мой канал, и сегодня мы в GIMP 2.10 будем учиться с вами э, удалять задний фон. Да, вы знаете, что такое программа GIMP 2.10, или вообще GIMP, это наравне с Adobe Photoshop, там, с другими монтаж-программами, э, помогает удалять задние фоны. И сейчас мы постараемся вот скопировать картинку, например, с Яндекса, вот картинка хромакея вот. и в гимпе 2.10 мы постараемся вставить изображение вот. берем файл точнее правка и нажимаем вставить вставляется вот картинка вот перед нами этот футаж хромакея и сейчас мы начнем вот видите но чтобы убрать фон нужно назначить такой как инструмент волшебная палочка Выделение смежных областей. Если я вам сейчас, конечно же, сейчас вам покажу там. Видите? Тогда пойдет такое, видите, выделение смежных областей, как волшебная палочка. Тогда там даже есть выделение по цвету. Вот. Там нужно, как в монтаж программе, можно делать выделение фона. Тогда пойдет муравьиная дорожка и линия. Вокруг там, например, руки, там, птицы, человека. Или какого-то другого там предмета, например, зверя или кадры из фильма. Вот. Нужно также использовать такой инструмент, как порог. Вот. Варьировать и делать, и пробовать, пока не получится правильно. Вот. Потом открываем, вот, нажимаем на правую клавишу. И нажимаем удалить альфа-канал, добавляем альфа-канал снова. Если у вас, конечно же, не получилось еще, Если хотите сделать просто прозрачный фон. Видите? Могу повториться. В этой вот нажимаете на другую клавишу. Нажимаете удалить альфа-канал, если вы еще не назначили там нету. Потом нажимаем добавить альфа-канал. Видите? Мы добавили альфа-канал. Теперь на клавиатуре э, нажимаем кнопку Delete. Специальную кнопку. Мы вот почти вот начало еще раз нажмем добавить альфа-канал. Потом же, конечно же, варьируем. И видите, мы нажали кнопку Delete на клавиатуре, и у нас получилось. Мы удалили задний фон. Но вы задаетесь вопросом, как сделать задний фон в гимпе вместе с фотожом хромаке уже вырезанным фоном, с тем фоном, который вам нужен, например. Когда вы стоите, например, на фоне природы, на фоне моря, или кабинета своего, которого вы сфотографировали. Получилось как будто такая картинка, как постер. А вы на, а вы на заднем плане стоите на природе. Или вы, или кто-то еще. Или скачанный там футаж с интернета. Вот. Тогда у нас, конечно, сейчас не очень получается. Я, конечно, забыл гимп сам по себе. У нас в классе, если что, если вы помните там видео э, «Факты обо мне, минусы и неудачи из моей школы», я вам сразу поясню, что у нас в школе учили когда-то работать с фотошопом таким и гимп 2.10, там выделять области, там, и все Каждому ставили оценку по, по, на уроке информатики. Там сидели за компьютером и учились работать в GIMP 2.10, на информатике. Вот. Видите? Мы практически сначала вот научились как PNG, А как научиться делать, вот вы сейчас уже вопросами, как сделать такой фон, чтобы потом можно было легко, не парясь, сделать так, чтобы... Э -э сделать так, чтобы это была как будто картинка с задним фоном у нас, конечно, сейчас не очень получается, я запутался но чтобы это сделать, ребята мы постараемся, вот видите, считается, что я пока расскажу, пока у нас не получается пока я здесь там ввожусь вот, понимаете гим придуман не только для того, чтобы там делать прозрачный фон, но и постер для того, чтобы делать там это там даже вот там, где на панели можно добавлять такие всякие разные там размеры, искажения, разные инструменты, заливка фона там трансформация там обрезка, кадрирование, текст если это понадобится Вот. Пипетка по назначению цвета, которая вам нравится любой. Вот. А также еще и движение. Там выделение по цвету тоже. Тут также есть так называемые разные инструменты там по добавлению теней, размытости. Ну почти то же самое, как в Adobe Photoshop. Почти. Ну что же, ребята, мы вот его сейчас, сейчас научимся, как выделять фон, чтобы потом на заднем фоне были разные другие фоны. Тоже либо хромаки, либо от природа. Тут мы тоже то же самое делаем, там волшебная палочка, идет муравьиная дорожка, делаем порог. Вот. И вот это вот то, что сейчас израженной руки никогда не допускают вот, таких вот ошибок. Делаем так вот. Там идет муравья дорожка. Назначаем порог. Даже если у вас не получается, все равно продолжайте. Если какие-то ошибки, можете исправить. Добавляем альфа-канал. Видите? У нас почти наполовину обрезан фон. Но также и это тоже нужно обрезать. Видите ли? Видите, мы почти, у нас получилось. У нас вообще получилось убрать задний фон. И теперь на фоне руки у нас теперь солнце. Ну и там, если вы можете по желанию, там, добавить, там, насыщенность света, коррекцию. И, там, тон, и все оттенок, если вы хотите, конечно, сделать какую-то прикольную картинку. Ну, впрочем, это, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если это больше не произошло. Если оставьте комментарий, на ли вам гимп. Всем пока, до свидания.